Экопродукты Интернет-магазин экопродуктов Воронеже. Вы когда-нибудь задумывались, что мы едим? Сегодня, чтобы сохранить здоровье, необходимо использовать пищу. Экопродукты содержат больше питательных и биологически активных веществ, минералов, витаминов на 50%, чем в обычных продуктах из Папина лавка объединяет лучшие фермерские хозяйства, производящие экопродукты, и доставляет из первых рук вкусный, натуральный и свежий продукт на дом или в офис. Все экопродукты привозятся только по центру заказ. Когда вы нам звоните, то будьте уверены, что рыба, которую вы заказываете, еще плавает. Сосиски и колбаса еще бегают на ферме вместе с курочками и кроликами. Только так мы можем гарантировать свежесть наших экопродуктов. Мы уверены, что предлагаем вам лучший свежий вкусный экопродукт. Естественное питание, предназначенное нам природой и выращенное с любовью. Питайтесь экопродуктами и будьте здоровы. Нажимайте на кнопку заказать.